Mm-hmm. <music> На базе лагеря «Буревестник» открылась профильная смена для студентов-стипендиатов Министерства образования и науки Татарстана. Ее участниками стали студенты Елабужского института КФУ и Набережно-Челнинского государственного педуниверситета, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. В открытии профильной смены приняли участие директор Елабужского института, а также представители Министерства образования республики, КФУ и Набережно-Челнинского университета. Для того, чтобы быть учителем, надо, конечно, понимать что и знать очень многое в ногу со временем идти, не упускать тех темпов развития, с которыми сейчас стремительно проходит наше общество. Вы та элита, на которую будет рассчитывать наш основной работодатель Министерства образования и науки Республики Татарстан. И очень важно, чтобы вы сами себя уверенно и комфортно ощущали в той профессии, которую выбрали. В течение трех дней студенты принимали участие в мастер-классах и тренингах, направленных на развитие навыков проектирования в неурочной деятельности. У нас будет мастер-класс, посвященный творческому саморазвитию, у нас будет мастер-класс, посвященный майнд-фитнесу, который необходим тоже для учителя. У нас будет мастер-класс по формированию эмоционального интеллекта и тренинг на формирование коммуникаций. Ранее такая профильная смена проводилась в Казани и на поле Сиярске. артем Тупичкин, Лада Гельмулина, Денис Сипайлов, Универньюз.